Приветствую вас, друзья! Кому интересно, сегодня будем смотреть Соляр. Это прогноз на год для знака Зодиака для представителей знака Зодиака Скорпион. Ну, Скорпион. Солнце вошло в конце 22 года, 23 октября в 1240. Для чего я так точно? Вот посмотрите, видите, в первом градусе находилось солнышко, и оно было одновременно, я даже могу сказать, с разницей 8 минут, а это точное, прям стопроцентное соединение Солнца и Венеры было в Скорпионе. В астрологии такое соединение считается, что планета, в частности Венера, находится в Казиме, то есть это прям в самом сердце солнышка, и оно наиболее ярко будет отыгрывать, отображать свои качества в течение всего года для скорпионов. На что бы мне хотелось еще обратить внимание? Асцендент. Асцендент находится в Козероге. Это говорит о том, что большинство скорпионов будут очень серьезными, очень осторожными, очень рациональными. Все ваши движения будут исходить из того насколько это полезно не полезно практично непрактично и также рационально я даже думаю что большинство скорпиончиков они будут выглядеть как старички ну, не внешне а станут мудрее и станут более осторожнее принимать какие-либо важные решения в своей жизни то есть уже не под действием импульсов и эмоций а по действием трезвого разума трезвого, четкого правильного рассудка Обратите внимание, в первый дом Скорпиона попадает Плутон и Сатурн. Это говорит о том, что причем Плутон здесь идет, ну, аспект еще сходящийся, да, говорит о том, что они смогут очень много изменить в своей жизни в этом году. Они кардинально могут влиять на важные процессы, могут пересмотреть свои взгляды на тему, связанную с партнерством. Вероятно, кто-то еще останется из прошлого, кто будет тянуть вас туда-назад. Но эти люди, они могут быть ну, предателями, они могут быть для вас не совсем хорошими людьми. И если уж вы приняли решение что-то оставить, а не брать сбой в этот Новый год, то все-таки его оставляйте. Потому что здесь все-таки лилит, она указывает именно на искушение. То есть, если вы скорпионы с вашим партнером у вас все в порядке, ну, значит вас этот аспект не касается. В большей степени этот аспект касается трансформации, перерождения, когда вы сами меняетесь, когда вы сами начинаете по-новому смотреть на ваше ближайшее окружение и меняете взгляды также и на свое его партнера. А все, что подверглось ну, уходу из вашей жизни касаемо партнерства, то там должно и остаться в прочном. Идите вперед и стройте другое. Еще Сатурн, Сатурн в первом доме, он является и также еще и управителем первого дома. Первый дом влияет на то, как вас видит окружающие, как вас воспринимают, то здесь четко можно говорить о том, что вы будете выглядеть очень серьезно. Вас, к вашему мнению будут прислушиваться, вашим мнением будет, будут дорожить. И вы знаете, интересно, что вы в своих аргументах чего-либо. Будете касаться прошлого, будете касаться истории, вы будете пытаться разобраться в истоках, в причинах всего происходящего. И я думаю, что многие из вас, большинство, станут более серьезными, более ответственными. И знаете как-то так смел... Смел... вы смелее пойдете по жизни смелее будете брать ответственность за себя за свои действия и за свое ближайшее окружение как будто бы вот возьмете знаете в свои руки свою жизнь окончательно обратите внимание на этот прекрасный аспект от сатурна к марсу марс находится у вас в зоне работы в зоне здоровья если у кого-то были какие-то проблемы по здоровью. Я думаю, что будет возможность со всеми этими проблемами разобраться, все это решить. И здесь есть подсказка, все-таки здесь идет квадрат. К урану в четвертом доме, то как-то, знаете, через семью. Вероятнее всего, я думаю, что это причина и вашего недомогания. Возможно, у многих из вас есть какие-то сложности по здоровью в связи с какими-то очень сложными, тяжелыми обязательствами по дому, по ну, связанными, может быть, с каким-то членом вашего, вашей семьи такой какой-то тяжелый груз висит но здесь рядом с узлом северным есть подсказка что в этом есть ваша необходимость на момент здесь и сейчас это ваша кармическая необходимость и хотим или нет но это нужно узнать сейчас сразу в голову пришло трудность сделают вас сильнее взрослее сильнее и однозначно пойдут вам на пользу Благодаря этому вам удастся, я думаю это где-то ближе наверно к весне, удастся решить также и свои, то есть вам хватит и здоровья для того, чтобы это все вынести и возможности, вы знаете так запряжете свою эту упряжку и будете вести ее с достоинством и вам удастся также решить все какие-то свои проблемки по здоровью которые у вас будут но постарайтесь их не откладывать на потом судя по тому что здесь марс в близнецах он будет ретроградным с конца октября и до середины января ну я думаю где-то вот с январь февраль март в этих месяцах постарайтесь заняться собою тем более там еще и Юпитер присоединится, видите, он у вас здесь в первом градусе, Овна, это очень хорошо, поскольку Марс, он извините, не Марс, а Скорпион дополнительно управляется еще и Марсом, а Марс является управителем Овна. То есть все равно, что Юпитер находится в гостях у Овна, то есть что-то очень быстро вы будете решать, с чем-то вы будете очень быстро разбираться. Он придаст вам максимальной активности и уверенности в себе. Посмотрите, здесь он у вас в карте идет. Хотя и оппозиция, но тем не менее она исходящая. Нет, уже расходящаяся, но все-таки еще рабочая оппозиция с Луной, которая дает вам уверенность в себе огромную и понимание того, что вы справитесь. Здесь ну ладно, сейчас мы чуть больше под... перейдем к этой сфере. Я бы хотела закончить вот эту вот прекрасную спектацию. Смотрите, между Марсом, Меркурием и Сатурном что-то удастся решить. То есть любые проблемы, связанные со... по здоровью, по вашему самочувствию, легко удастся решить, в случае если вы обратитесь ну, по крайней мере, в те учреждения, где этим занимаются, благодаря Меркурию. Меркурий на границе девятого дома, это касается также еще и, и здравоохранения в том числе. Поэтому обязательно обращайтесь, не сидите на месте, не ждите, что само пройдет, само попустит. Ну и теперь давайте перейдем все-таки в сферу денег, в сферу финансов. Здесь у вас управитель второго дома находится в своем же доме. Здесь две планеты, которые управляются знаком Зодиака Рыбы. Это и Меркурий, это и Юпитер. Они оба ретроградные. Это признак того, что финансовая сфера в течение всего года будет для вас еще оставаться тайной за семью печатями. Вы не будете ощущать четкого понимания, на что можете рассчитывать. Не будет четкого ощущения такого знаете, фундамента, материального фундамента. Твердой почвы под ногами. Будете немножко плавать, будете сомневаться, могут быть с этим, еще, с этим связаны какие-то не, не нервные переживания. Тем более, что ретроградный Нептун может говорить о том, что возможны встречи в этом году с нечестными людьми, нехорошими редисками, мошенниками. Поэтому будьте осторожны, не доверяйте свои деньги, кому попало, и в принципе никому не верьте на слово, только лишь все должно быть документально. А также это указатель на то, что вы и сами можете получать деньги не совсем честным путем, какими-то скрытыми хитрыми махинациями. Юпитер. Ну, главное, что они будут. Это уже хорошо. Обратите внимание также на этот Юпитер. Он все увеличивает. Там, где он находится, он все увеличивает. Еще в оппозиции с Луной в восьмом доме он указывает на то, что это могут быть доходы, связанные с ну, кто занимается эзотерикой, эзотерическая деятельность, это может быть и психология, это могут быть какие-то опасные ситуации. Тут деятельность, связанная с опасными ситуациями. Плюс Юпитер у вас управляет непосредственно здесь 11-12 домом еще. Это признак того, что это может быть и больницы, любые заведения закрытого типа, благотворительные организации и вообще любые организации, которые также могут касаться какого-либо вероисповедания это духовность какие-то ну, организации где кого-то ну, могут исцелять могут ну это может быть и психологическое исцеление это может быть духовное исцеление ну, это хорошие указания для тех кто например занят в сфере психологии может быть какие-то тренинги ведет духовного роста вот здесь больше вот, как-то знаете связано с мировоззрением э, с, и со здоровьем психологическим обратите внимание еще вот на этот ключик это херон он тоже встает в оппозицию к луне и это говорит о том что у вас будет много контактов он будет все размножать много контактов много общения и вот юпитер он будет находиться в знаке зотека овна до середины мая вот это будет самый такой благоприятный период чтобы ну, как-то знаете максимально решить какие-то свои очень важные задачи связанные с получением финансов или как-то утвердиться уже в той сфере в которой вы будете получать доход ну и да действительно а еще здесь идет расширение по третьему дому это ну, увеличение в семье связано с там, двоюродными троюродными сестрами братьями тетями дядями. также это у кого-то там внуки появляется у кого-то еще какие-то дополнительные родственники в общем то приходят в ваш род ну, такое указание на это есть теперь четвертый дом посмотрите на него на это счастье конечно же Урану здесь очень тесно в этом доме Извините, не в доме, а в знаке, в тельце, потому что телец это знак постоянный. Он не любит никаких кардинальных изменений, а юпите извините, Уран в этом доме, он указывает на необходимость каких-то быстрых действий, быстрых изменений. И плюс еще и узел здесь и еще и крест ну это знаете как нечто вынужденное это может быть и смена места проживания это может быть смена условий вашего места проживания это могут быть в принципе некие трудности через которые вам придется проходить и они необходимы они кармичны по своей сути здесь из аспектов ну один э, отрицательный секстиль к лилит сходящийся лилит зона партнерства ну, даже мне трудно его интерпретировать не знаю как ну как будто бы даже то, то негативное в вашем партнерстве что может быть оно может сыграть какую-то положительную роль касаемо вашей семьи касаемо этого места где вы проживаете вот пока по-другому я не могу это увидеть теперь поехали дальше Пятый дом любовь и развлечения управитель меркурий в девятом это то что далеко далеко может быть кого-то дети куда-то уехали также могут быть ваши мысли где-то далеко ваши любимые далеко также ваше хобби, оно может быть связано с расширением и за границей. Также возможен отъезд ваших детей в другую страну. Теперь шестой дом, работа. Тоже Меркурий, значит работа где-то далеко. Планы с людьми издалека, из другой культуры. Очень много общения. И учитывая, что Меркурий находится в весах, то это могут быть даже какие-то официальные источники. И это также может быть связано с юриспруденцией, с какими-то вузами, ну, какими-то такими крупными организациями. Марс имеет очень хороший аспект. Я думаю, что в этом году ваша активность она будет больше связана с ментальной деятельностью. Это хорошо для тех, кто зарабатывает собственной головой. И обратите внимание, Марс здесь раз, два, три, четыре, пять шесть. из шести аспектов, у него, ну, в общем-то, пять сильные даже четыре, все сильные и положительные. Я думаю, что вы вытянете, вы справитесь, вы сможете правильно направить свою энергию направить ее так чтобы выжать из себя максимальный результат из своих действий и своих движений здесь идет подсказка что ориентироваться желательно на 9 дом Девятый дом повторюсь все что далеко все что высоко это иностранцы это дальние дороги дальние передвижения это высшее образование это туризм Ну, был раньше актуален сейчас я не знаю для кого как но вот такие темы также это еще может быть философия и духовное образование. По седьмому дому. Управитель седьмого дома Луна. Луна в восьмом. Опасность для партнеров. Перемены в сфере партнерства. Тем более здесь Луна еще и образует оппозицию к Юпитеру во втором. Ну, что-то связанное с финансовой сферой. Может быть, получение денег от партнеров. Хотя, вы видите, здесь наоборот не, не так. У ваших партнеров может быть ухудшение материального положения. Или же они будут максимально вам помогать, потому что все-таки Юпитер в ваш второй дом попадает. Много денег будут на вас тратить, много вас складывать. И луна это еще и женщина, может быть, прибыль через женщину, может быть, какое-то наследство от женщины знаете, вот человек теряет а вы получаете вот это так выглядит Ну, переписывать на вас может быть какое-то имущество теперь дальше восьмой дом опасности опасности тоже могут постерегать за границей от кого-то издалека здесь еще есть подсказка на то что это могут быть люди ну, официально знаете как при власти при погонах при каком-то определенном стиле в одежде, которые одеваются в специальную униформу. Ну, я не, могу, не хочу говорить, что это, допустим, обязательно военные, но это что-то официальное. Если смотреть по аспектам, в принципе, здесь тоже неплохо. Но ну, может наблюдаться некое давление, причем давление именно с вашей стороны. Может быть, будете взаимодействовать с какими-то официальными инстанциями, которые каким-то образом связаны там, с охраной, с обороной чего-то. Ну, так. Теперь девятый Дум, он у вас максимально активен. И я могу сказать, что больше всего повезет тем, кто находится за границей, кто взаимодействует с людьми издалека. Здесь еще и Венера, как я уже говорила в самом начале, в самом сердце. Солнце находится, Венера это наш вкус, наша любовь, это то, как мы ощущаем все прекрасное. И, конечно, здесь столько планеток, они указывают на то, что лучше всего вам будет и комфортнее где-то далеко. Хотя Венера, смотрите, она находится в Скорпионе, а в Скорпионе она впадение, а это значит, что чувственность, страстность, собственничество, вот такие вот настроения, они будут вам присущи. Также это может быть встреча, о любви, знакомство с кем-то издалека. Но это действительно может быть очень сильная любовь. Но как раз картоны. Вам это и нужно, чтобы со страстями, с эмоциями, а не просто так как-нибудь теперь сам по себе управитель 10 дома давайте посмотрим плутон марс плутон находится в первом что придает вам силе опять же идет подтверждение все в ваших руках вы всего добиваетесь благодаря самому себе и смотрим марс марс находится в шестом марс здесь немножко знаете, как бы плавающий воздушный здесь идет некоторое колебание хочется успеть все и сразу и хвататься сразу за несколько дел для того чтобы справиться но смотрите, вам здесь подсказывают, что следующий год он должен быть в основном с упором на ваше ближайшее окружение и на возможность удержать то, что уже есть. Если хотите свою личную жизнь улучшить, а также свое материальное изменить, улучшить, и поменять свой статус, улучшить свое... Ну, свое место проживания, может быть, даже какие-то материальные вложения, связанные с недвижимостью. Смотрите, четвертый дом в тельце, телец, он управляется Венерой. Тоже находится в самом верху карты. То здесь вам и все карты в руки, потому что подсказка идет именно издалека, где-то далеко, за границу. Интересно получается, да. Управитель четвертого находится в десятом. Управитель четвертого в десятой. Значит, вопросы, связанные с семьей, с недвижимостью, они будут решаться, вернее, не в десятом, а в девятом. Они будут решаться, используя ну, где-то куда-то далеко, за границу. Так. Теперь одиннадцатый дом друзьям, с вашими друзьями здесь обстоятельства очень туманные. Я бы даже сказала, что в плане доверия они особо сильно тут стоят как-то. Доверяю, не проверяю, просто управитель одиннадцатого дома дружбы у вас Нептун. И уран, они оба ретроградные. Здесь большой вопрос. И даже еще и возможны материальные потери. Нежелательно одалживать финансы никому, своего дружеского окружения. В этом году все-таки как-то постарайтесь абстрагироваться. Тем более, что 12-й дом связан с опасностями. Он также управляется этими двумя планетами. В общем-то, самое, вы знаете, сильное ваше место в этом году – это... То, что касается за границей и дел далеко. Сама слава – это финансовая сфера. Но благодаря вашей сильной устойчивости, я думаю, что вам получится разрешить все главные вопросы вашей жизни. Ну, а теперь в этом году. А теперь давайте попробуем, пробежимся хотя бы немножечко по каждому периоду. Ну, сам по себе месяц. Давайте посмотрим. Так. Месяц, октябрь, ноябрь. Да, сейчас мы его тут выставим. Так, ну я думаю, что октябрь-ноябрь для вас был достаточно благоприятен. Наверняка кто-то даже куда-то съездил, попутешествовал. Возможно, даже появилось какое-то обрело очень важное знакомство в своей жизни также декабрь был благоприятным было много общения какие-то покровительственные здесь есть нотки Люди. Немножечко ваша энергия к концу декабря шла на спад. Здесь еще добавляется ретроградный Меркурий, который дает откаты к прошлому. Появляются друзья издалека, из вашего прошлого. Могут предлагать какие-то дела. Ну, хорошо для тех, кто работает с клиентами, поскольку многие ваши клиенты, они будут возвращаться из прошлого, благодаря чему вы сможете поправить свое финансовое положение. Значит, январь очень такой тихий, очень спокойный месяц особенно его первая половина до 18 числа немножко уже тут как-то быстрее пойдут обороты начиная где-то с 18 числа причем обратите внимание у вас здесь меркурий ретроградный будет на асценденте это будет какого у нас числа 12 как раз в этот период где наш марс вот он марс станет прямым так, значит, активизируются дела, вопросы, связанные с вашими любимыми, с детьми. Что-то пойдет быстрее. Так, и... Ну, Все-таки еще будет здесь немножко откат назад. Будете доделывать свои дела где-то до 21 числа, до 21 января. Затем пойдет все быстрее, быстрее, быстрее. Потребуется, может быть, кому-то помощь из ваших близких родственников давайте смотреть так юпитер уже пройдет точное соединение еще в январе вернее не соединение а позицию с луной будьте осторожны верно вас все таки будут какие-то крупные финансовые траты расходы я так учета мне так кажется крупные финансовые расходы или же может быть поступление от кого-то и женщин ну, финансов ну, что все-таки здесь идет в сторону увышения у вас много денег то есть у вас появляются у кого-то исчезают. так хорошо значит февраль февраль хорошо для заработков посмотрите на это соединение венера с нептуном шикарный аспект для того чтобы улучшить свое финансовое положение это в феврале затем с марта много контактов много общения давайте смотреть дальше середина марта посмотрите солнце меркурий нептун соединение с нептуном здесь же рядышком и юпитер стоит но ну, я думаю что это очень хорошее время для интеллектуальной деятельности для различных каких-то курсов для обучения для творческой деятельности многие знаете как будто бы вот открывается что-то еще еще какой-то канал больше начинает видеть лучше понимать можете находить какие-то нестандартные решения различных вопросов очень хорошо начинает работать интуиция но сатурн соединяется со вторым домом идет финансовое ограничение но что-то копите что-то откладываете вам для чего-то нужны деньги для чего-то более важного более глобального венера так, Венера будет в соединении, так когда-когда, в начале марта тоже очень удачный период для каких-то контактов, для знакомств, для коротких путешествий с конца марта где-то 26 марта начиная вы ощутите. Что-то очень важно будет происходить с вашими ближайшими членами семьи, вообще какие-то ситуации, связанные с вашей недвижимостью, с домом, с семьей, с близкими. Что-то очень удачное будет и это, может быть, какие-то материальные вложения, может быть, какие-то поступления. Но я думаю, будут какие-то дела, которые неожиданно вас порадуют. Начиная с середины апреля, здесь Венера переходит в зону э, любви, любви детей, увлечений, что благоприятно для любовных взаимоотношений, для взаимоотношений с детьми. Также продолжаются дома в семье у вас какие-то... Очень будут серьезные движения. Так я смотрю, так квадрат Уран-Сатурн точный аспект. Вот обратите внимание в конце апреля, что-то может произойти. Прям очень, очень важное для вас. Как будто бы знать, как освобождение что ли произойдет, ну что-то интересное. Ой, вот что-то интересное. Так квадрат Уран-Сатурн, где Сатурн, вот он. Вы как будто бы освобождаетесь от чего-то. Давайте дальше. Значит, Марс идет по седьмому дому. Это, возможно, какие-то конфликтные ситуации с кем-то, связанные из вашего партнерства. Вы что-то отстаиваете, связанное с вашей собственностью, связанное с тем, что вы имеете. Вас сложно в чем-либо переубедить. Давайте смотрим дальше. Так, хороший период для работы, хотя, думаю, обычно на таком периоде человек мая любит наоборот не работать, а приятно проводить время и, ну, скажем так, гулять со своими сослуживцами. Это ему доставляет большое удовольствие. Во второй половине мая вы уже включаетесь в партнерскую деятельность с вами, уже можно хоть о чем-то договориться, но все-таки здесь еще некоторые соблазны не отпускают вас со стороны партнеров будьте осторожны до конца мая это будет все очень активно затем э июнь июнь здесь вы будете очень харизматичны очень сексуальны, очень привлекательны для противоположного пола и я думаю, что это очень такое интересное время для того, чтобы засветиться, показать себя, для того, чтобы наконец-то выйти из дому и что-то сделать, как-то проявить себя, все, показать свои способности, возможности. Да просто себя как человека, отдохнуть, там, нарядиться, где-то погулять. Ну, смотря какие у вас там будут желания. Для знакомств хороший период. И обратите внимание, что начиная с 23 июля Венера становится ретроградной до 4 сентября. Она будет находиться практически все время в знаке Зодиака Лев. Сейчас мы посмотрим. Я просто слежу, когда у вас соединится Юпитер с четвертым домом. Сейчас, секунду, я хочу тут проверить аспекты. Так, секстиль с Нептуном. Так, так, так, так, так, так значит у вас здесь начнут начиная со второго полугодия складываться благоприятные аспекты касаемо вашего дома семьи недвижимости плюс юпитер начинает присоединяться Вы видите он уже в конце июля в точном аспекте с узлом северным а это признак того что будут происходить начнут происходить какие-то судьбоносные важные кармические изменения в делах вашей семьи и юпитер Всегда все расширяет. Значит, может увеличиться семья, родиться ребенок, выйти замуж. Может у вас добавится право собственности на какую-то недвижимость. Получится что-то купить, что-то приобрести, улучшить, увеличить. Так, давайте дальше зайдем. Так, да, я смотрю, что Венера, она будет практически все время идти по льву. Это очень хорошее положение, поскольку Венера во Льве, она, знаете, такая щедрая, она благородна, она яркая, она красиво светит, она всех любит, она щедрая и никогда не жалеет средств на подарки. Поэтому она вам что-то даст, и она у вас будет идти по седьмому дому. Смотрите, кого интересует сфера партнерства, конечно, идеально использовать для этого там, вторую половину июня и июль до 23-го, ну, до 20-го, давайте скажем. Почему? Потом нежелательно знакомиться. Ну, Развивать отношения начатые ранее хорошо, но вот для знакомства не очень хорошо. Ретроградная Венера, мягко говоря, поскольку когда она становится ретроградной, то меняются наши вкусы, наши привычки, и они нам кажутся правильными а как только на стоит встает, в прав... встает в прямое движение то все это меняется назад так как было поэтому любые какие-то знакомства до ретроградной венеры они еще будут работать а вот во время и там возможное разочарование или кто-то что-то передумает в общем какие изменения. Да, также в этот период нежелательно каких-либо экспериментов проводить над своей внешностью, вкладываться во что-то дорогое, красивое, ну подождите до сентября. Но еще может прийти также возврат любви из прошлого, но ну, помните, если оно уже умерло, если оно уже не дало э, вам ничего стоящего и серьезного, и надежного, то уже и не будет. Теперь август будет достаточно неплохим. Основной упор будет на дела дома семьи. Увеличение. Уделите время семье. Там вам тут просто все кричит. Обратите на меня внимание. Обратите на меня внимание. Марс будет идти по восьмому дому. Значит, здесь осторожнее, осторожнее в опасных ситуациях, осторожнее со словом, потому что вижу, что можете быть в этот период острыми на словцо. И вообще осторожнее с различными предметами которые попадают в ваши руки особенно с острыми так сентябрь ну я могу сказать по сентябрю что здесь увеличивается действие снова аспектов связанных с дальними дорогами с какими-то дальними домами иностранцами, с организациями, все, что далеко, все, что высоко. Также это касается юридических организаций. Венера уже прямая, идет себе красивенько по седьмому дому партнерства опять же себе, знакомьтесь, выходите замуж, женитесь, обручайтесь, чем то занимайтесь партнерскими делами, может быть, кому-то нужно партнерство для работы, поэтому... Это тоже все подходит благодаря личному умению обаять своего собеседника у вас все получится шансы очень высокие лилит лилит конечно слава богу уже заканчивается прохождение по льву но она переходит в деву в октябре и учтите что лилит в деве это на несколько месяцев Знак о том, что люди становятся более жадными, более скупыми. У вас эта зона восьмого дома, возможно, вы начнете эконом... не так не ли не вы лично экономить, а деньги вашего партнера могут сильно экономиться. То есть уменьшатся траты на вас, уменьшится расходы. Вам это может не очень сильно нравиться хорошо давайте дальше снова марс здесь идет на соединение в октябре слушайте, октябрь очень хороший месяц для любовных дел вообще супер очень хорош Вот вторая половина сентября и октябрь просто шикарный для различных достижений так здесь у вас юпитер немножечко уходит в сторону в 3 дает возможность дорог путешествий очень-очень-очень сильно активен 9. -й. Посмотрите, здесь идут какие-то договоренности, большая активность. Может быть, куда-то будете выезжать, ездить, что-то будете оформлять. Хорошо, дальше давайте идем. Так, ноябрь. Ну, в принципе, я уже даже забежала далеко, дальше, чем нужно, поскольку здесь у нас уже начало скорпиончиков, периоды скорпиончиков заканчивается. Ну, давайте я уже немножечко хотя бы до декабря дойду. Здесь у вас идет ваша личная активность, много внимания уделяется статусу, вопросам, связанным с домом, с семьей, также с финансами партнера. Ну, давайте быстренько-быстренько промотаю ну немножко энергетически к концу года начинаете воспадать чуть меньше энергии и здесь снова могут стать какие-то вопросы которые были год назад в ноябре опять же все что далеко это может вам доставить как беспокойство ну беспокойство приятное так и удовольствие Ну ваше сердце будет где-то далеко вот так, если быть короче ну что ж Помним, что у каждого периода есть цикл, как правило, эти циклы, они периодически повторяются, ничего нового не возникает, и этот год обещает быть для вас очень насыщенным, интересным, его окончание, начиная с ноября, ноябрь, декабрь, он дается на как возврат к, к определенному циклу, что-то может быть связана с той историей, с теми событиями, которые имели свое начало в ноябре 2022 года. Ну, конец октября, ноябрь 2022 года. Ну что ж, желаю вам благоприятного года надеюсь что прогноз был для вас интересен полезен кому было интересно ставьте пожалуйста ваши лайки комментируйте подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах а кто хочет заказывайте личные прогнозы посмотрим лично для вас что вас будет ожидать и вы уж точно сможете ориентироваться используя свой личный путеводитель следующего года